Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим фунчозу с курицей и грибами муэр. Для этого нам понадобится курица, фунчоза, грибы муэр, лук репчатый, морковь, перец сладкий, соевый соус, масло растительное, зелень лука, зелень кинзы, имбирь молотый сушеный, перец красный жгучий семенами и черный перец молотый душистый. В ВОКе разогреваем масло. Добавляем курицу, морковь и лук. Добавляем соевый соус, Жарим 10 минут. Далее добавляем воду. Наши специи. И сладкий перец. Тушим 40 минут. Тушим на медленном огне. Далее добавляем грибы. И фунчозу, разрезанную на несколько частей. Готовим еще 15 минут. За 5 минут до окончания готовки добавляем нашу зелень. Все хорошо перемешиваем. Наше блюдо готово. Приятного аппетита!